Добрый день! Меня зовут Удовин Наташа, я художник компании Таир. Сегодня я хочу рассказать, как писала абстрактную картину акриловыми красками на большом холсте. Работать я поехала в гости в студию Аси Варшуновой. Атмосфера и интерьер мастерской очень располагается в занятии искусством. Первым делом я нанесла на один из углов картины кракелюрный лак для создания трещин в краске. Одна из особенностей дношагового кракелюра заключается в том, что краску на него нужно носить быстро, Желательно одним мазком. Поэтому угол с каркелюром я буду вот закрашивать в последнюю очередь. Лак как раз успеет высохнуть к тому моменту. Вообще формат готовой картины вертикальный. Но изначально я положила холст горизонтальный. Потому что так удобнее наносить длинные широкие маски, Создавать нужные переходы цвета. Я рисую по заранее подготовленную эскизу. Он прикреплен у меня к верхней части мольберта и стараюсь придерживаться заранее продуманной цветовой схемы. В работе использую художественные краски арт. Это густой акрил, который отлично держит рельефную форму маска после высыхания. Он идеально подходит для работы шпателем и стихином. После высыхания краски сохраняет свою яркость, но немного теряют в блеске, приобретая приятный полуглянцевый финиш. При желании для возвращения блеска используется финальная лакировка глянцевым лаком. Но лично я не очень люблю глянец, присущий, например, маслу. Но это, разумеется, дело вкуса. Видите, как аккуратно я обошла каркелюрный угол. Как я уже говорила, работа по каркелюрному лаку лучше одним маском. Если долго водить по одному месту, пытаясь нанести плотный слой, Краска может начать некрасиво сворачиваться. Если что-то не вышло с одного маска, лучше внести корректировку после схватывания первого слоя краски. Чем толще был нанесен слой каркиллерного лака, тем более широкие получаются трещины в краске. После окрашивания каркиллерного угла переворачиваю картину в вертикальное положение. Каркиллерная часть будет символизировать воду, поэтому я прорисовываю линию горизонта и закачиваю второй угол. Кстати, вот еще важный момент про крокелер. Очень часто новички жалуются, что нанесли крокелерный лак, а он не начал трещать. Этот лак очень капризный в плане температуры и влажности воздуха. Если лак не трещит или трещины появляются очень медленно, эта проблема решается подсушиванием теплым воздухом с фена. Заканчиваю работу, добавляя над водой очертания здания. В моем замысле это была Петропавловская крепость с ее шпилем с золотым анголом, летящей над водой Невы. Но абстрактная жидкость всегда позволяет интерпретировать замысл автора и увидеть что-то свое. Многие действительно считали мой образ Петропавком, но кто-то увидел корабли, а кто-то восточную пагоду. А вы применяете различные декоративные эффекты в живописных работах. Мне нравится совмещать разные техники. Это помогает придать картине больше выразительности.